Наконец-таки мы и дождались выхода долгожданного глобального обновления на Барвиху РП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 В итоге всех розыгрышей я подвожу на своей странице ВКонтакте каждое воскресенье, ссылочка есть в описании. Ну а сам я играю на 0.9 сервере Барвиха Успенская. Обязательно вводи мой ник при регистрации Мистер Карпача. ну а также не забывай вводить мой ютуберский промокод хэштег Карп. Ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Ну а я желаю тебе удачи в розыгрыше и приятного просмотра. Данное глобальное обновление разработчики обещали выпустить еще вчера, и в принципе они сдержали свое обещание. Хоть и вышло оно довольно поздно. Мы вчера с тобой проводили стримчанский, ждали данное обновление, но, к сожалению, так и не дождались. Вышло оно буквально в 10-11 часов вечера. И сегодня все игроки уже начали активно тестировать данное обновление, а конкретно тестировать новые работы. То, что происходит сегодня на девятом сервере, это просто какое-то сумасшествие. Я уже давно не видел такого огромного количества людей одновременно на сервере, одновременно в одном и том же месте. Просто обрати внимание на экран. Пока на данный момент обнова вышло только на девятом этом сервере но уже к вечеру разработчики планируют залить ее на все основные сервера барвихи рп что же нам все таки добавили в этой первой части во первых нам наконец таки убрали игры в кальмара те самые багнутые игры которые пытались пофиксить уже сотню раз но к сожалению из этого ничего дельного так и не вышло наконец-то просто-напросто решили убрать так что фармеров у нас теперь будет меньше добавили как и обещали новые интерфейсы хотя добавили их уже в принципе довольно давно К сожалению я пока не вижу фикс над данными интерфейсами, которые обещали провести, тот же тайм, к примеру, до сих пор не пофиксили, но я думаю, уже в ближайшем будущем все это будет дело проведено. Также, если тебя не устраивают или просто-напросто не нравятся тебе данные интерфейсы, ты можешь их всегда отключить в настройках клиента и просто-напросто вернуться к старым уже привычным интерфейсам. Нам также добавили систему взаимодействия с игроками. То есть, теперь нам достаточно просто с тобой зажать кнопку на каком-либо персонаже, который находится с тобой рядом, и у тебя открывается вот такое вот меню взаимодействий. Добавили новую анимацию приветствия. Если ты находишься далеко от данного игрока, то ты можешь просто помахать ему рукой. Но если вы находитесь довольно близко друг к друг другу, то вы вот так вот пожмете друг другу руки. Довольно неплохо все это дело выглядит. Ну и куча всего, куча новых команд теперь присутствует в данной системе взаимодействия с игроками. Теперь отыгрывать РП станет гораздо проще. Тебе не придется прописывать постоянно, где у тебя находятся документы, как ты их достал и передал здесь будет работать rp helper тебе достаточно будет выбрать игрока и просто выбрать определенную команду чтобы выполнить данное действие также разработчики добавили новую систему голосовой связи теперь во всех фракциях у нас будут присутствовать новые рации вот это вот кнопка рации в правой части экрана на который ты нажимаешь и здесь ты можешь выбрать либо рация государственной фракции в которой ты состоишь или же мафия либо же просто голосовой чат либо же телефон То есть все как я и говорил тебе уже ранее принципе предыдущих видеороликах нам теперь не придется с тобой постоянно заниматься писаниной. теперь мы с тобой просто можем набрать номер, поговорить со своим другом или товарищем в голосовом чате. все как в жизни, все прям по телефону. то же самое будет происходить и с рациями. ну и самое, наверное, интересное, то что нам добавили это новые работы. нам добавили работу грабителя, которая будет доступна с 25 уровня. к сожалению, пока что данная работа недоступна на девятом сервере. также, в принципе, многие игроки сталкиваются с проблемами тех же касаемо раций. системы взаимодействия как лично столкнулся я, она у меня просто-напросто сейчас дико лагает. Возможно, это от большого наплыва игроков. На сервере сейчас реально дикая нагрузка. И многие игроки сталкиваются с подобными проблемами. Я надеюсь, что разработчики в ближайшее время все это дело пофиксят и доведут до ума. Как я тебе уже сказал ранее, пока что все это дело загрузили только лишь на 9 сервер, чтобы все протестировать и довести до ума. И только уже потом заливать всю основную первую часть данного обновления на все основные сервера. Работу грабителя банка, я думаю, мы протестируем вместе с тобой уже в ближайшие дни. Мне надо будет как раз еще подыскать себе двух напарников, которые имеют на данном 0.9 сервере Барвих Успенской 25 уровень. По этой работе я сниму тебе отдельный ролик, сейчас я лишь могу сказать только одно, доступна она будет с 25 уровня, КД, как говорят разработчики, будет 24 часа, то есть грабить банк мы сможем с тобой лишь раз в день, но и зарплата там будет довольно высокая, до полумиллиона рублей на каждого человека за выполнение данной работы. Это довольно круто. Такое чувство, будто у тебя появился свой какой-нибудь личный бизнес, который будет тебе приносить до полумиллиона в сутки. Единственное, что данную работу не смогут банки и выполнять те люди, которые состоят в государственных фракциях. Не знаю, коснется ли это мафии. Скорее всего, люди, которые состоят в ОПГ, также смогут заниматься данным ограблением, что довольно здорово. Ну и на данный момент единственная актуальная доступная работа, конкретно новая работа, это Летчик-спасатель. Первая работа на проекте, которая связана с воздушным транспортом, а именно с вертолетом. Вертолетов теперь на сервере стало просто огромное количество. Только посмотри, что сейчас происходит на 9 сервере сам я лично пытался выполнить данную работу но к сожалению у меня ничего не вышло опять же скорее всего это из-за большой нагрузки на сервер когда я прилетел сдавать данную работу чтобы получить свою зарплату я просто напросто завис плюс меня начали атаковать люди начали просить сделать скрин кто-то просил денег кто-то вообще удивлялся от того что я сейчас там нахожусь и все прочее но у меня есть вся информация в принципе по данной работе сейчас она доступна на девятом сервере с первого уровня чтобы все могли ее протестировать в дальнейшем, данная работа будет доступна на всех серверах с 18 уровня. На данную работу ты устраиваешься официально в здании администрации области, то есть тебе придется уволиться с тех же инкассаторов, если ты сейчас на них, к примеру, работаешь. На выполнение данной работы уходит не более 5 минут. Все будет зависеть, конечно же, от того, как далеко заспавнится у тебя человек, которого тебе будет необходимо спасти и доставить в больницу. Но в среднем это где-то 3-4 минуты. Плюс на данной работе присутствует КД примерно в 5 минут. То есть, грубо говоря, не более чем за 10 минут ты сможешь выполнять данный заказ. И за каждую такую работу ты будешь получать целых 25 тысяч рублей, что довольно здорово. Грубо говоря, 5 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. И за час такой работы мы с тобой сможем в общей сумме выполнять примерно 6 таких заказов, а то и 7, если, конечно же, со временем приноровиться. Умножаем с тобой 6 на 25 тысяч и получаем зарплату 150 тысяч рублей за один час как минимум неплохой такой лютый фарм не так ли к сожалению на данной работе не добавили прокачку скилла хотя я бы с радостью ее увидел Ну и к сожалению кроме того что нам добавили новую систему взаимодействий интерфейса работу спасателя работу грабителя рации и убрали игры в кальмара на этом пока что все это и есть вся та первая часть глобального обновления я честно говоря думал что мы в ней увидим новые скины новые аксессуары которые нам сливали последнее время также многие игроки и рассчитывали увидеть новые автомобили но как говорят сами разработчики все это дело все эти новые скины аксессуары автомобиля а в том числе еще и новые переработанные рулетки новый крутой обновленный battle pass все это дело нас с тобой будет ожидать уже во второй части данного глобального летнего обновления которое выйдет примерно через одну две недели ну что ж нам с тобой остается только ждать и как всегда надеяться на лучшее как тебе данное обновление с какими проблемами ты столкнулся обязательно отпиши мне в комментариях думаю через пару дней когда все доведут до ума все дело пофиксят когда народу немного поубавится на данных работах когда заработает работа грабителя мы с тобой либо отснимем крутой ролик либо же проведем стрим на котором и протестируем всю эту же обнову в действии. ну а пока что у меня для тебя все спасибо тебе что ты заглянул спасибо тебе за просмотр ну а если тебе по каким-то причинам на